Друзья, всем привет! Сегодня мы рассмотрим такую тему, как две души в одном теле. Может ли быть такое? Связано ли это как-то с подселением? Ну и вообще рассмотрим максимально, насколько возможно, да, эту тему. Первое, с чего стоит начать, это рассмотреть, возможно ли это вообще в принципе или нет. Я часто говорю, что нет ничего в мире невозможного, и это действительно так. И это относится и к этой теме. То есть сразу можно сказать, что может ли быть в одном теле две души? Ответ – да. Только давайте разбираться, каким образом. Первая возможность – это тогда, когда две души объединяются в одну душу. Это их обоюдное решение, и в этом процессе получается… Якобы две души, но они на самом деле являются одной душой. И вот если рассматривать с этой точки зрения, то, наверное, все-таки нельзя полноценно сказать, что мы говорим о двух душах, которые проявляются через одно тело, потому что это может быть и больше душ со временем, которые объединились в одно. И есть такой вариант, когда множество душ, они соединяются в одно, они дополняют друг друга, впитываются и становятся на самом деле проявлением одной души, но это происходит с точки зрения человека в разное время. И поэтому если рассматривать просто душу и там душа, и тут душа, и тут душа. Только там идет отдельная душа, например, зеленая, вторая душа отдельная душа синяя, третья красная. И может быть так стать, что там зеленая, синяя, красная душа они становятся одной душой, которая вбирает в себе опыт всех цветов и проявление себя. Через вот эти опыты. С точки зрения нашего человеческого восприятия, здесь может пойти голова кругом, потому что мы не можем себе представить, чтобы мы захотели с кем-то объединиться, стать единым целым, это значит потерять себя. Но мы рассматриваем именно с такой категории, которую мы воспринимаем, то есть нашей логики, и она совершенно другая, чем если мы будем рассматривать логику наших душ. Потому что те души, которые проявляются через тела, это души, которые фактически являются божественной энергией. И они понимают, что все есть единое целое. Поэтому в данный момент времени я могу сейчас быть душой синий, а потом я могу выбрать через определенное время быть там, зеленой душой, да, проявиться через опыт такой души, а потом я могу захотеть проявляться сразу через один, второй, третий опыт. Некоторые люди любят отдельно рис, отдельно поджаренный там, лучок, отдельно поджаренную морковку, и есть это постепенно, да. А потом мы можем захотеть это все объединить и это сделаем отдельным блюдом под названием плов, где оно будет все равно включаться. Будет и морковка, и лучок, и тот же рис. Если рассматривать второй вариант того, как две души могут быть в одном теле, а может быть даже и более душ, то здесь стоит привести такой пример, как каршеринг Точно так же, как существуют машины На которых ездит очень-очень много людей Точно так же можно сравнить и наше тело Через которое могут проявляться разные души И вот этот процесс, он очень многогранный Почему? Потому что Душа, она проходит через этапы, да, то есть у нее есть своя хронология, но у нее нет времени как такового, и поэтому для нее есть просто, что она делает первым, что она делает вторым, что она делает третьим. С точки зрения восприятия нас как людей, у нас есть четкая хронология, то есть прошлое, настоящее, будущее. Мы это говорили в прошлых роликах, и тогда получается с точки зрения нашей логики, нам кажется, что в одном теле, если две души то они обязательно происходят в одну секунду. Но на самом деле это очень-очень редко происходит. Наиболее часто этот процесс можно рассматривать с точки зрения как раз-таки занимания места в теле определенной душой в определенное время, в определенном варианте событий. То есть, скажем так, если рассматривать, что душа является возможностью для тела проявиться, то на самом деле мы понимаем, что Бог это есть все. И он одновременно проявляется через любую материю, через любую частицу и через любую душу, то неважно, он получает вот этот опыт или по отдельности, да, в одном теле будет проявляться одна душа или в одном теле может проявляться несколько душ. Но каким образом в основном происходит вот так называемый вот этот каршеринг, переносим на будишеринг, я не знаю, да? То есть когда в одном теле действительно может проявляться несколько душ. Смотрите, дело в том, что я сейчас, например, прохожу определенный опыт, то есть моя душа решила пройти определенный опыт. Этот опыт мне может дать такое тело, как Пашино тело, ну то есть мое тело. И его я сейчас прохожу, я родился в определенном году, я умру в определенном году. Если я буду делать определенные шаги, да, то, скажем так, время вот этого умирания, оно может смещаться. После умирания я могу спросить вопрос, а что было бы, если бы я сделал не вот этот вариант событий, а другой вариант событий. И становится сразу понятным, что угу, жизнь изменилась бы. И изменилась бы, но ну, с точки зрения проживания, получения опыта, совершенно вообще по-другому жизнь протекла бы. Но это не значит, что эта жизнь не может проходить параллельно. То есть, скажем так, у нас с точки зрения тела, если рассматривать, то... Процесс его жизни и проявления для абсолюта, он бесконечен, потому что есть многовариантность и есть так называемое отсутствие времени. И вот это отсутствие времени, оно и предусматривает, что когда времени нету, то все есть сразу. И сразу есть тогда, когда я пошел налево, и сразу есть тогда, когда я пошел направо. И если я буду голодать, или я буду наедаться, что будет в одном случае, что будет в втором случае, это все есть уже одновременно. И здесь тогда получается, что... Само проявление происходит только через те решения души, которые она решила в данный момент времени пройти. То есть все то, что проявляется в мире, это происходит путем абсолютной свободы выбора души, которая проявляется на конкретном теле в конкретную там, минуту, да, ну, то есть в конкретное именно время. И какие решения в этом времени она принимает? То есть, если в это время мы рассматриваем я стою вот здесь, напротив камеры, то получится ролик. Если в это время получится, что я там плаваю, например, в море, да, то я могу стать более рукастым, то есть у меня мышцы станут сильнее, и так далее. То есть, вот и при этом при всем в мире существует уже и вариант, когда я стою здесь, сейчас здесь, и вариант, когда я проявляюсь, будучи пловцом, в море, только сейчас я фокусируюсь, то есть моя душа фокусируется на данный момент времени и на этом теле, вот в этом месте и пространстве. И если мы рассматривать будем теперь с точки зрения другого варианта, то его можно пройти той же душе. То есть смотрите, моя душа закончила жизнь в этом воплощении. И спросила, вот хорошо, я в данный момент времени э, ну, записываю ролики, а что было бы, если бы я не записывал ролики, если бы я пошел по совершенно другому пути, например, стал бы художником. И такой вариант, он уже тоже существует, и только тогда, когда моя душа спросит про этот вариант, этот вариант открывается, и он становится, ну скажем так, э, для абсолюта, уже проявлены. И вот таких вариантов моя душа может проявить очень много в одном и том же теле. То есть смотрите, это все равно, что получать знания, читая одну и ту же книгу, но постоянно ее перечитывая. Или постоянно я буду брать новую книгу и каждый раз буду ее читать, оставил, прочитал, оставил, прочитал, оставил. На самом деле я могу бы через разные книги получить один и тот же опыт, такой же, как если бы я читал одну очень хорошую книжку, но перечитывая ее много раз, я получал бы этот же опыт, но просто через одну книгу. И вот разница в том, что наша душа, она может не захотеть больше через одно тело проявляться, и она может захотеть пойти в другое, в третье, в четвертое тело. И она при этом, при всем раскроет несколько вариантов событий. Когда там человек стоит здесь и записывает камеру, второй вариант, когда там плаваешь в море, Четвертый вариант, когда ты даже не живешь у моря, и пятый, шестой, седьмой. Но все равно рано или поздно душе хочется проявиться в новом каком-то варианте, в новом теле. То есть, скажем так, пройти, может быть, даже уже старый пройденный опыт, но только через другое тело и посмотреть, угу, а как же есть отличие, если я прохожу этот опыт в мужском теле, например, или я этот же опыт прохожу в женском теле. Но все те варианты, которые моя душа сейчас не проявила, они могут быть проявлены другими душами. То есть, скажем так, вот из бесконечного количества вариантов я могу какой-то пласт пройти, да? то есть пусть здесь будет 100 вариантов, например. Когда я женился там на Кате, когда я женился на Свете, когда я женился там на Юле, на Маше и так далее, да? И в каждом варианте у меня будут разные детки, у меня будет своя длительность жизни и многое-многое другое, потому что... Отклоняясь чуть-чуть в сторону, мы можем получать подобный опыт, но все равно он будет проходить абсолютно по-другому. И если с теми опытами, которые пройдет наша душа в этом теле, все понятно, то непонятно, как в этом же теле могут быть другие души, а они на самом деле могут быть. И здесь смотрите, как оно получается. Это тело, родившись в восемьдесят третьем году, может дожить до определенного времени, да. Если оно будет хорошо питаться, оно пройдет один опыт. Ну, например, меня не интересовало хорошее питание, меня интересовало просто какой-то другой опыт для моей души. А для другой души будет интересно именно пройти в этом теле опыт, когда оно будет очень хорошо питаться, за собой следить, и сколько же оно проживет. И на самом деле получается, что вот в том диапазоне, который прошла моя душа, есть еще диапазоны, бесконечное количество вариантов, которые могут занимать другие души. И моя душа, с точки зрения вот сегодняшнего проживания, она этого может даже и не узнать, но оно не значит, что этого нету. И логика вот этого действия на самом деле нам непонятна, потому что у нас есть четкое понимание времени. То есть прошлое, настоящее, будущее, если оно прошло, то к этому уже возвращаться нельзя. Если же мы рассматриваем абсолют с точки зрения проживания душ, то времени такового нету. Но если есть одно тело, то это тело дает бесконечное количество вариантов того, что оно может дать. И проявляются, если я проявил 100 вариантов, то другая душа может в этом же теле, начиная с 83-го года, родившись точно так же, как я родился у своей мамы, у своей папы, да, проявить другие опыты, которые не захотела проявлять моя душа. И еще есть один третий вариант, не связанный ни с каким подселением. Это происходит следующим образом. Представьте себе, что есть душа, которая хочет пройти опыт, как будут с яйцеклетки и сперматозоида, вот, соединившиеся они вместе, разрастаться клеточки и э, каким образом этот процесс проходит вот, именно с момента зарождения самого маленького до рождения, например, человеческого тела в виде маленького ребенка. Но этой душе может быть интересно пройти только вот этот вот диапазон. То есть вот только получается от момента слияния сперматозоида и яйцеклетки до момента, когда этот ребеночек будет ну, уже в маме. Дальше ей неинтересно проходить тот опыт, когда это тело родится, когда это тело будет проживать какую-то жизнь. И вот Ей это не интересно. Он может быть интересен другой душе. И вот здесь самое интересное может происходить. Что если две души, они могут как бы подхватить, подхватить один опыт и перейти в другой, не накладываясь друг на друга, да, чтобы не мешать друг другу, то это становится возможным. Чаще всего бывает и такое, что второй души нету, То есть, если душа одна проходит путь, например, от яйцеклетки сперматозоида до рождения ребенка, дальше может быть она захотеть выбрать тех родителей тот род и то время, когда возможно, что это тело ну, умрет по разным причинам. Да? То есть или аборт сделают, или родится он каким-то больным. Да? И вот именно это и было предусмотрено для того, чтобы не проходить тот дальнейший опыт после рождения, который этой душе в данном случае нет нужды проходить. Но есть и варианты, когда одна душа проходит от яйцеклетки до готового уже тела и получается выходит из этого. И это тоже было договорено. Есть и такая возможность. И в это же тело, уже подготовленное, идет другая душа для того, чтобы проходить нужный ей опыт. Вот. Может быть, и такое тоже пересечение. Но бывает и совершенно по-другому. То есть, бывает, когда одна душа... Вот я себя помню, когда я рождался, то я, очутившись в мамином животике, у меня были уже сформированы руки, ноги. Я это помню очень хорошо. И я на самом деле до сих пор не знаю. Вот этот вот вариант событий, он прошел, будучи подхватанным мной телом от другой уже подготовленной души, да, для того, чтобы оно как бы выросло, или оно было сфор, формировалось самостоятельно при определенной энергии, да, а я просто вошел в нужный момент тогда, чтобы проходить именно свой опыт. То есть, другими словами, для моей души было договорено, что я рождаюсь и я проявляюсь для определенного опыта, и в этом нету вот этого опыта прохождения от яйцеклетки до готового тела. Что касается подселения, это больная тема для многих людей, и давайте я ее вкратце разберу, я на самом деле в ту сторону особо не смотрю, но э, может ли быть такое? Да, оно тоже может быть, но знаете, как оно может быть? Подселяться можно лишь туда, где чего-то не хватает. То есть в каких случаях это происходит? Если душа, она идет в какое-то тело, неизвестное ей, которое еще полностью не резонирует с ней, то в некоторых вещах, получается, она не осознает, оно не резонирует с этим телом. И в этом, в этом случае ну, определенные структуры да, могут тоже туда заглянуть, вот в эту так называемую пустоту. То есть там, где все заполнено, туда уже ничего нового не помещается. Но там, где есть пустота, туда действительно можно заглянуть. И если даже происходит такой опыт так называемого подселения, да, когда одна душа проявляется через тело, с которыми еще не научилась полностью взаимодействовать, то м, вот эти пустоты, они так или иначе могут заполняться другими душами, э, но именно этот опыт, вот для этой души, он в любом случае необходим, потому что она увидит, что это возможно, она тогда сможет задать правильные вопросы, неважно каким образом, сама себе или э, душе помощнику в следующем воплощении, и тогда она осознает, почему это случилось, для чего это случилось, и она сделает, ну скажем так, со временем все те выводы, Которые она может сделать из этой ситуации И эти выводы в любом случае ей необходимы О, свет отключился. Ребята, вы стали свидетелями, как на Кипре отключается свет Ну, продолжим Мы говорили про вариант, где душа может приходить в новое место, в новое тело С которым она не совсем резонируется И когда происходит подобное, то это, знаете, это как круг вписывать в треугольник Какая-то часть будет... За рамками треугольника какая-то часть треугольника не будет описана кругом. И здесь дело в том, что вот эти так называемые пустоты, да где одна энергия души не сходится с энергией тела, вот здесь вот действительно может быть, но ну, это так называемые пустоты, через которые можно проявляться по-другому. Даже если происходит подобный опыт, то в любом случае это необходимо душе, потому что... Не получив этого опыта, она бы не знала этого варианта событий, и она бы не знала, какой вопрос можно задать, если такое происходит. Как только задается вопрос, сразу становится понятным, потому что ответ приходит сразу с абсолюта. И где душа не дотягивает в всех частях, чтобы туда вошел свет. Знаете, вот как есть выражение такое, темно там, где нету света. Но вот это вот приблизительно то же самое. А свет это в нашем случае осознанность, осознанность души, обладая знаниями, это тоже повышение осознанности. А знания, умноженные на любовь и умноженные на причинно-следственную связь, то есть знания причинно-следственной связи, это все в совокупности ведет к большему свету. И там, где есть свет, там есть большая вибрация, которая ну, по, по большому счету не может проявлять вот такие вот вещи, как подселение душ. И если уже говорить про несколько душ в одном теле с точки зрения любви, то это все равно, что у меня есть брат, есть я, у меня есть папа, мама, и мы все сходимся в одну семью. И в семье, где любят друг друга, где люди помогают друг другу, понимаете, тогда это происходит резонанс. И это совершенно уже идет не про подселение, а про синергию. Ну все, ребята, буду заканчивать. Если вы в клубе и у вас появились вопросы, то обязательно мы на ближайшей встрече их рассмотрим. Если вам тема интересны и вы не состоите в клубе, то присоединяйтесь. Ну а пока все, прощаюсь. Если вам это видео понравилось, делитесь ссылкой с друзьями, жмите палец вверх, пишите комментарии и подпишитесь на мои каналы, чтобы ничего не пропустить. Если же вдруг что-то не понравилось, что же сделаешь, ставь дизлайк,